Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, я, я буду заснимать видео про Fire. Всем пока, всем удачи и всем желаю ю... Ю... Ю... счастья в 2020 году.